Добрый день, дорогие друзья, с целью, чтобы поддерживать массовый народ, большое количество предпринимателей в связи с этим депрессивностью, с этим карантином и так далее. С такой целью, чтобы это время использовать максимально на пользу, мы решили провести 10 благотворительных тренинги с 22 марта по 9 апреля в 19 часов 00 по время Москвы. Я буду говорить на теме финансов, саморазвития, управления бизнесом и взаимоотношений. Дорогие мои, обязательно подписывайтесь в наш канал, в YouTube-канале, потому что трансляция будет через YouTube. Ставьте лайк и приглашайте все свои знакомые именно в этом, э, в нашем канале, чтобы они тоже могли получать пользу. Добро пожаловать! В мир саморазвития!